ребята, вот и, в принципе, финал карты колок-паркура. Да, это, ребята, часть третья. Всем, короче, привет. Да, это, ребята, я, Лев. И, в принципе, мы продолжаем. Это у нас э, последние уровни уже, да. Осталось три уровня, считая этот. То есть, если не считать этот, то получается два. Да, как-то так. И, в принципе, у меня лагает. И это, на самом деле, нехорошо, потому что... Потому что, да что да Опа. хорошо так ну хорошо давайте здесь мы поставим спавпоинт я тут уже всякие команды понаводил да. пицца записываю это видео 29 мая скорее всего оно выйдет в 1 мая может быть во второе ну где то наверное через неделю выйдет после прошлого видео про эти самые про вопросы всякие вот эти не вопросы а разговорный ролик короче был у меня недавно ходил эту карту я еще две недели назад ну как две, почти три уже кстати когда выйдет ролик уже три недели будет, ну ладно, тревог, ну три недели, да и в принципе получается в общей сумме, все четыре месяца я ее проходил, потому что а, ну потому что да, потому что да, чуть меньше конечно, но а может быть и не чуть меньше, не знаю а нет, чуть меньше, ладно а, то есть я же первую часть записывал три месяца назад. Три с половиной. Как-то так, да. И, теперь решил записать... Пока что... Дописать уже решил просто на всю эту карту. Потому что уже, на самом деле, надоело. Э Как-то с ней возиться долго. Решил уже дописать э видео по ней, все. Так. Вот мне очень не нравится то, то что у меня... Такая вот проблема есть, то, что я не могу покоить, блин. Да, кстати, давайте мы вернем. А хотя ладно, это не важно. Важно, наоборот, помогает, думаю, об обведённые блоки, когда ты в сурвайвии находишься. Вот я вчера зашел на Hypixel, спустя долгое время. Ну, я, конечно, на него заходил, там, недельку назад где-то, но... Так, просто зашел есть обновления, нету, и все и вышел. А вот вчера немножко в SkyRace поиграл скин полностью почти потерял уже поэтому э, поэтому меня сейчас любой победит ну в принципе раньше то же самое было ну ладно так вот это я не знаю как я проходить буду еще я же пьюшку делал на, на этом уровне я такой подумал я как я это пойду это вообще капец какой-то ну, ладно не а, -а, а вот эта штука оказалась сизи а мы почти прошли Короче, сейчас останется два уровня. Спартпоинт. О, красавчик. Просто. Блин, ну это, ну, бывает, ребята, бывает, как бы это не страшно. Так, я умер. Э, сейчас, сейчас, сейчас. Э, ну да, это, наверное, лучше клеотип использовать, чтобы подлетать. Я не хочу тратить много времени, если что. Думаю, вы это и так знаете. Да, поэтому простите, Яна. Это у нас темно серый цвет, я так понимаю, да? Грей. Хорошо. Так. Локи от английского. Короче, ладно, все, забейте. В принципе, это у нас последний уровень уже. И не знаю, насколько видео получится. Может быть, оно вообще маленьким будет. А, тем и лучше, да, тем и лучше. Потому что, значит, выйдет скоро еще какое-нибудь видео на этот канал. На мой канал, да? Кстати, надо записать на твой канал что-нибудь. Вы ну, как бы подписывайтесь, да, вот, вот там подсказки, сейчас появились подсказка. Появились, да, Быстро подписались. Буду там, возможно, с подписчиками в будущем записывать какие-нибудь видео. А, ну, может быть, даже на этот канал, я не знаю, да, будет. Тот канал просто так иногда будет что-нибудь выходить. Я, кстати, собираюсь в коуче туда записать, поэтому... Поэтому, да, ребята, поэтому, да. да чтоб тебя везет. Да что? Ну как? Ну блин. На самом деле я только сет за комп сейчас и поэтому я вообще все забыл. Все кнопки, все вот это. Еще свет, блин, светит мне тут, мешает. Ты собака? А? Капец. Я еще такой яркий мой скин тут, такой яркий вот. Видите. Мне кажется, что он прям при этом свете, да. ой, -ой. Ну, поляха это было тупо на самом деле. Почему, кстати, блок коричневый? Это глина такая, да? Хорошо. Сама карта, она такая однотипная, то есть она уже немножко поднадоела мне, и я поэтому решил записать уже этот видеоролик. Последнюю часть быстрее запилить, потому что ну я на ребят устал. Здесь еще особо... Но на этой карте особо даже интересных моментов нету. Вроде как. Особо монтажа даже. Кстати, в последнее время, как вы видите, получается, это уже пятый ролик будет, когда я не записываю мини-игры. Это на самом деле очень круто. Потому что... Ну, почему круто? Потому что я... Э, потому что меня смотрят даже, когда я мини-игры не записываю. Хотя я думаю, что мои подписчики только мини-игры смотрят. Оказалось, что не так. Например, Batwars, когда я выпускал месяц назад... Uh, там много просмотров набрал, но выживание больше набирает, это во-первых, во-вторых, uh, ну как-то я не знаю, как-то и лайков больше, и комментариев, больше под выживанием, под вот прошлый ролик, который сейчас выходил, ну, наверное, неделю назад выходил, для вашего времени, когда он выйдет, этот ролик мой, вот этот, да. Я его выключу, наверное, 1 через три, через 2, поэтому, да чтоб тебя, я я вот, понимаете, немножко неудобно, потому что мне тут Солнце немножко мешает, и, Это, конечно, неприятно, немножко неудобно, да. На отражение видно. <laughs> да, как-то так. Окей. Спарпоинт. Uh, Под какой смысл? Это, конечно, грустно, то, что мне не получается быстро пар паркурить. Да. В принципе. Ну, блин, я, короче, сейчас вообще уставший, я даже не ел еще. Поэтому записываю просто очень быстро сейчас. Я просто хочу записать ролик на заранее, да? Чтобы был. Чтобы потом еще один записать. И вообще все тип топ было. Я, по-моему, уже говорил mm -hmm. то, что я записывал 29 мая его. Кстати, если мне этот ролик не понравится, я уже записывать не буду. Ну, может быть, я тут горь запишу, не знаю. А может быть через пару дней вот этот запишу. Ну, на этой карте. Не знаю. Да больше мой, ну я ну бесит меня уже, ну реально, я, я задолбал. Да задавал с каждого блока падает ну почему я так тупо пахкую то Блин, я бы сломал. Ну ладно, извините, я не буду так делать. Я честный человек, честный игрок, тем более еще на запись снимаю, поэтому да, поэтому, поэтому да. Не три подписчика у меня, поэтому, поэтому я так делать не буду. Да даже если было бы и три. Я вообще вот просто на все, зачем проходить карту, если ты читаешь Это можно ли там по приколу сделать когда Если с другом кинуть. Может быть было бы весело. Ну, эта карта уже просто на все популярности. Она у меня и не имела популярности никакой. То есть первая часть тоже не особо там была, вторая тоже вот не особо вам понравилась. То есть э, вы особо не смотрите прохождение этой карты потому что ну видно то что как то сама такая себе то есть э, да первые три четыре уровня было бы может быть интересно там смотреть а сейчас уже как то ну не очень потому что э, видео по 25 минут получается даже больше бывает там ну там 22-26 минут было ну так по 25 минут можно округлить да и неправильно но все-таки. да чтоб тебя я не могу просто понимать я не могу самое легкое пробка про про про я пока, блин, тут разговариваю, у меня такая вот хрень происходит. То есть не могу, и все. Так. Да чтоб тебя! Вы, короче, нафиг идите. Да-да, не удивляйтесь. Просто, как это работает, объясните мне. О! Оп! Сейчас я, кстати, упасть мог. Хм. в принципе, думаю, вы и бы были бы. Да и я тоже. короче ничего не видели да так и все было я тут и был да я тут стоял всегда да короче забить все настроение плохое делать возлючился да тут даже не в этом дело здесь дело в том что я просто все сейчас пришел и сел только и вообще непривычно потому что ну я не знаю как это объяснить правильно о Последний уровень. Хорошо. Э -э, Спавпоинт на всякий случай. Поставим. Да. И начнем. Это последний, ребята, уровень. Самый черный, самый адский, потому что я нихрена в нем не вижу. На, серьзно! не верил! Сейчас экран. Сейчас голову, короче. сделал. Теперь. Чуть получше? Ну сон у него не очень, да. Так. Да, черный уровень как-то не очень. Но это тоже самый обычный уровень, хотя последний уровень могли самый сложный сделать, честное слово. Так, э, point Да что? Короче, ребята, я хочу уже добрать эту гребаную карту, ребята. Все, думаю, вы тоже это хотите, поэтому. Ой, что тебя? Все, так. <смех> О, капец. <смех> Сейчас я допройду эту карту и ребята уже будет будут выпускать дропевы, как раньше было. снова популярным стану. Окей, в принципе, опа. Уже полгода, в принципе, не записывал, кстати, Я знаю то, что они вам нравятся. 14 лайков это, ребята. Даже 15, по-моему, было. Это, конечно, немало, ребята, это очень много. Ух, нихрена. себе это Это было жестко. Так, ну, я, ну, ребят, ну, в принципе, вот такая вот карта была. Вот, как-то так, да. Спасибо за все вот эти уровни разработчику. Ой. <музыка> О, да неужели мы прошли это? Кстати, в первом видео я не показывал это лови. В первой части. Мы да прошли спустя три трясей. А, тут есть еще какие-то карты. Нихрена себе. Это куда мы в Магадан поедем, что ли? Это куда нас. Что то лагать тут стало. О! Тут есть еще такой покух, но он, ребята, очень бессмысленный, потому что там ничего нету дальше. Правду говорю. А, в принципе, ребята, спасибо за просмотр. Блин, извините то, что сейчас лагает жестко. А, о, сейчас чуть лучше стало. Короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь <свот> Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. А, нет, кнопка все таки есть. Я не заметил. Ставьте лайки, подписывайтесь. Там все дела. Всем спасибо. Пока-пока. И... Ой, собака. Да, это возможно, ребят. Это возможно. Я я да! Uh, всем спасибо, пока-пока, и, ребята, увидимся в следующих видео, в дроперах уже наконец-то, и, в принципе, все будет как-то жестко. Правда, извините, то, что вот получилось как-то не очень такое вот видео, но, в принципе, его, я думаю, никто не посмотрит уже. Ну, посмотрит, конечно, но мало-мало кто, uh, Ну я даже лайки не буду, потому что видео явно-годно получилось. Но это не точно. Или точно. Или динаху. Простите меня, ребята, простите. Сейчас будут майские праздники, я буду снимать годноту, короче, полную. Нет, вам не показать, я не сказал говно, я сказал год годнота. Все, спасибо, пока-пока. И, ребята, удачи. Увидимся в следующем всякие Там жопа будет полная. А -а -а -а. Так, давайте сюда съездим. Вот на все посмотрим. Ну, ребята, все. Как-то так. не на себе, да что ли... Залетающая дорога. Кстати, я ее снести хотел, когда пьюшку делал, типа. Ну, как-то сверху хотел пьюшку сделать. Но не стал ее уже делать. Вот, в принципе, вылетал сюда, смотрел, какие тут у меня уровни. Вот такое, вот, видите, все уровни, которые мы прошли, ребята. Как-то так. Вот, всякие зелененькие тут были. В прошлом видео, помните, как я мучился. Да. И вот самый первый белый, да. Белый уровень. Потом оранжевый, красный, все такое. Фух, ребята, в принципе, вот как-то так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Всем спасибо. Пока-пока. Увидимся в следующих всяких видео. Все, я уже миллион раз это сказал. Пока-пока и удачи. Пока-пока.